Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео. И сегодня мы в последний раз поговорим о такой валюте, как шифры предвечных. Лутается она практически отовсюду. Сокровища, дейлики, убийства рарников. Реально, лутается в большом количестве. Там за дейлики по 30, рарников там, по 7, по 8, сокровищ примерно столько же. Ну, сокровища еще и разные имеются. И в тот момент, когда мы изучаем различные шифры, различные талантики в нашей консоли и выполняем квестлайн, к нам приходит моб. С именем Оля, Ману. У этого моба, как мы уже знаем из прошлого видосика, продается итем, который увеличивает получаемые шифры на 50%. Это круто. Чем больше мы их лутаем, тем больше мы сможем купить припасов Оля. В этих припасах содержится довольно-таки неплохой лут. На стриме я сегодня открыл один сундучок. И давайте взглянем, что с него выпало. Купил припасы за 700. Сейчас будем открывать. Поехали. Сейчас чекнем, что выпадет с этих припасов. Оля. А. А. Ага. Сущность, матрица и 43 серебра. Слушай, сущность хорошо, 10 тысяч голды по факту. Лут хороший. На фоне того, то, что завтра, 9 марта, крафтеры получат такой крафт, как частица вечных. Это апгрейд заготовки на три ранга. Там нужно будет две сущности прародителей. И эти сущности на текущий момент на ауке стоят почти 9000 Они вырастут завтра в цене. Это факт. Люди будут их покупать с целью того, чтобы выкрафтить себе заготовочку. Так что, если у вас есть лишние шифры, или если вы близки к цифре 700, то само собой покупайте припасы, открывайте, и я уверен, вам выпадет эта сущность. Также, помимо сущности, там еще выпала матрица, что довольно-таки неплохо, то есть для какого-нибудь маунта, для какого-нибудь питомца. Ну и там чуть-чуть серебра выпало, ну это конечно смех, 40 серебра это копейки. Вот, как-то так получается, сундук довольно-таки кайфовый, можно сказать то, что валюта под названием шифры предвечных не мертвая, и ее можно реализовывать, это радует. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании, до скорого!